Всем привет, с вами Судбу 6. Мы играем в Ego 2. Ну что, давайте начнем. У меня один подписчик прошел про эту игру, я все же решил снять. Если понравится эта игра наберет кучу просмотров, буду предлагать ее снимать. Так что давайте пойдем. Набирайте лайки и просмотры. Еще хочу вам кое-что сказать. Выходные, именно, да, выходные именно. И будет, будете, будете, знаете, выходные, если вы будете, будете кажд каждую пятницу на, все, на, мои, на моих видео набирать куча лайков просмотров тут 6 лайков и 20 просмотров то, то в ходы будут входить по 2 серии каждый день а может даже по потрясти мне очень сильно удивите и просмотрами так что давайте и еще не забывайте подписываться ну что меня смотрят 80 процентов без подписки что блин очень много из тысячи людей это 800 человек, можно сказать. А 200 человек, типа, а, типа 200 человек нас ну, смотрят без под, с подпиской. А если, а если... А я хочу, а мы хот, а я хочу все это исправить. А если вы тоже хотите все исправить, то все все было налажено. Давайте тогда ставить лайки и подписываться. Потому что с каждым лайком у вас... Бравл Старс ночью увеличивается шанс на легу. мы это знали А с каждой подпиской увеличивается вероятность того, что она вам выпадет. А с колокольчиком. Колокольчиком? С колокольчиком? Колокольчик показывает, когда вы этот Лего. Если у всех моих подписчиков будут колокольчики, Олега очень скоро. А если. А если. Если не у всех, то, то лего, например, через год выпидет. Или, или. через полгода. Так что то есть от лайков, подписок, колокольчиков. И еще, если вы напишите абсолютно любой комментарий. Это вам, это вам... Не только Лего, но и Мишек. Так что давайте. Пишите все. Так, а мы, мы продолжаем играть Так куда что улетел-то? Ну, туда улетать. Как будет у нас сегодня? Почему, как у них будет? Это я думаю, не повод расстраиваться. Может у нас еще сегодня? Почему, почему Ничего уровня не проходить. Нет чего разного на сегодня. сегодня нас фишинные обычным это вот, ребята напоминаю выйдет только лишь одно видео завтра выйдет одно видео послезавтра вот, тоже вот, хотим посмотреть на наши подписки чем-то и порадуете возможно вообще вообще ничего ничего не чего не захотите порадовать Но у меня никаких поводов не будет для вас записывать там два видео два две два видео и нет видеозави будет поводов во первых и лайков очень разочаровывалось, потому что вообще вообще неактивными были. Все лайков лайков не ставили. Блять. Тогда меня очень разочаровывалось. Я прошу вас стараться собирать лайки ставить лайки и подписываться моя обязательно просьба Я прошу для того чтобы видео входили чаще и больше если, если вы поставите лайк то вы поддержите меня понимаете поддержите а мои видео поддержат вас так что вот, так, вот, вот такой вот обмен Давайте ставим лайки. Мы все же лайки с уже поэтому И давайте играть. Так. Нормально. Хотя а если, если есть ко мне вопросы, то пишите в комментариях. Про них я почти на любой отвечу но, но знаете на что я не отвечу как меня зовут вот это я точно не отвечу потому что ну не буду палить пока своими вот сюда я пока свою палить не стану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 Следующий свет, а не девчонки, завтра ну, не выйдешь. Может, послезавтра не знаю. Короче, все я думаю, точно думал, может, или Генри Короче, пишите я завтра снять из-за из или Генри с утра все ваши комментарии если ничего не будет написано то уже после школы сейчас я посмотрю вот комментарии Здесь то что-нибудь реально годные напишите я сточу я не в курсе хочется увидеть на вам канале я же сам не что вам хочется увидеть канале. Да. по хочешь где-нибудь тиффани? Да что? Ладно. Не буду. Не Не буду. Не Не Почти тебе зрение. Хотите, чтобы что ваш, ваш, ваше мнение Оказалось. Ну, ну, взял именно пойти пройти, пройти несколько уровней мы с вами не пасдан, а после танцения мы что-то, что, вот что, будет? То, что я скажу можете еще писать советы по различиям по буду читать читаю все ваши комментарии если вы напишите 100 комментариев прочитаю 100 пятьсот комментариев вот что к сожалению, так как надо ну, половину этих комментариев тысяч комментариев я всего лишь 300 так что давайте пускай моих комментариев не писать не пишите что я понимаю сложно прочитать именно ваши комментарии. Не жалуйтесь то, что я не прочитал ваш комментарий. Что что я буду ставать читать ваши комментарии с по 500 там писать. Что точно прочитать Потому, что читать будет. не все. Обижайтесь, но я не, буду, я не буду читать все комментарии ваших. Возьму и не буду. Давайте дальше идем. У нас уже пятый этап, пока мы вас попали, но у нас уже пятый этап. Это читающая машина. Кто почитает каждый ваш комментарий? Нет, я не читающая машина. Так что не, за... не, за... не, за... не застаньте меня вашим комментариями. Мне ж... мне ж сложно будет все ваши комментарии прочитать не смею, не смею заспану тигану Реально мне такой ченн, даже себе устроится написать 500 комментариев в Сонюку напишите 500 комментариев, я. А, да? ой, что сделаю? Рай не, все не прочитаю так что это же чем что-то что писать сейчас вы подумаете об этом а где мне? Пайл Шампани, напишите. О, сто тысяч комментариев, помнишь. Он думает, он, он бы всех прочитал? Конечно же нет. Не все. Я бы тоже не все прочитала. Ну тогда не обижайтесь, потому что я уже ваших комментариев упустил. Я все это Кто, кто, кто обнимается Обижается Обижается И сразу отписывается Для я говорю тем, кто Пусть сразу обижается и отписывается я говорю именно этим людям, и, и, и этим людям. В первую очередь я им, этим людям, получается, объясняю. Это все вс. Давайте это запомним и продолжим всю жизнь раньше. У меня такого не было. Сейчас сегодня выйдет видео без без, без монтировки фильма, потому что ну, знаете, эти после школы ставший конечно же, я Рок роки так-то так, недавно сделал, но без без монтировки фильма сегодня будет. Азан сказал с монтировкой фильмора Так вот, ждете? Вот, вот видео фильма в фильморы именно. Ну, давайте поставь, ставьте, поставьте кучу лайков ну что от ваших лайков зависит почему я точно чтобы это не фильморы, а потому что я буду ну, вас видео сегодня ну если вы дадите мне отдохнуть фильморы, не бойтесь я фотку то на видео, я точно тут еще свою сделаю я вообще ничего не знаю, что такое ленивец оказываю что такое ленивец ну короче, у тебя нет так, так. Спасибо.